Привет всем хорошим, нормальным и адекватным людям! С вами снова Sony, и это обновленный обзор викторианского поместья. Я решила сделать новый видеоролик по нескольким причинам. Во-первых, в старом видео я использовала музыку, которая до недавнего времени была доступна для свободного использования. Это был кавер, измененная версия рождественского гимна Silent Night, Holy Night, сочиненного в 1818 году Францем Грубером. Недавно автор этого кавера продал права какой-то компании, что довольно подло с его стороны. Потому что сначала музыка не была лицензирована, и ее много кто скачал. И я думаю, что те, кто вставлял эту музыку в свои видео, не сильно обрадовались, когда обнаружили, что теперь их видео монетизирует кто-то другой. Автором этого кавера является Миу. Не знаю, правильно ли я произнесла, но ладно. Вообще, продавать переделанную чужую музыку гадко. Раньше такое могли назвать воровством и плагиатом. Я не хочу, чтобы в моем видео была реклама, поэтому решила записать новое. Вторая причина заключается в том, что я доделала это поместье. Раньше в подвале и комнатах были белые потолки, а теперь я смогла их переделать. Также были переделаны некоторые детали, что-то было добавлено. Думаю, что обновленный обзор выглядит намного лучше, еще и потому, что старое видео было одним из первых. И я тогда еще не очень хорошо управляла камерой. Также я сделала скриншоты внутренних помещений. До этого мне, наверное, было лень их делать, потому что их нигде нет. Ну а сейчас я хочу пожелать вам приятного просмотра. Если вам понравится это видео, делитесь им с друзьями и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления, если вы не хотите пропустить новых интересных видеороликов. Следите за анонсами и новостями в моей группе ВКонтакте и моем Твиттере. А также заходите на мою страничку на Патреон. Ссылки вы сможете найти в описании. До встречи в следующем видео. Бай!